Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел и в этом видео я хочу показать вам личный сервис для постинга в Instagram. Сервис этот называется SMM Planner. То есть здесь можно настраивать автоматизированный постинг или запланированный постинг в соцсеть инстаграм также здесь есть другие социальные сети такие как вконтакте facebook одноклассники и twitter то есть сервис очень удобный здесь можно использовать скажем так бесплатные бесплатные посты то есть, я сейчас это все покажу. Для того, чтобы зарегистрироваться, нам нужно нажать на кнопку «Начать работу». Далее нажимаем вот кнопочку «Зарегистрируйтесь». Здесь указываем наш email. Здесь пароль. Повторяем пароль и нажимаем на кнопку «Регистрация». Я сейчас я здесь уже зарегистрирован. Сейчас я зайду. И покажу э, этот сервис изнутри так вот я зашел к себе в кабинет при регистрации вам должны будут начислить э, бонусные 50 постов вот то есть у меня сейчас 83 поста это тоже у меня еще э, с бонуса и не идут, то есть при регистрации вам начисляют 50 бонусных постов. И также 50 постов еще можно заработать, э, вступив в группу ВКонтакте СВМ-планера. И э, лайкнуть нужно будет здесь э, страницу на Фейсбуке. То есть вы нажмете вот на свои посты, и здесь вот нужно будет, будет выполнить вот эти вот 4 шага, и вам еще начислят плюс 50 бонусных постов. Далее, после того как у вас уже будут посты, вы можете добавить свои аккаунты, привязать, то есть как это делается вы выбираете ту социальную сеть э, аккаунт, который вы хотите привязать, допустим, вот выбираю ВКонтакте. Здесь нажимаю кнопочку Разрешить и все, мой аккаунт будет э, привязан к сервису SMM Planner. Также можно просто отвязать, выбираем тот аккаунт, который хотим отвязать, и нажимаем «Удалить». То есть я этот сервис использую для постинга в социальную сеть Инстаграм. Как настраиваться постинг? Нам нужно зайти в раздел «Мои посты». Далее выбираем вкладку «Запланировать пост». Здесь мы пишем текст для поста. Далее, выбираем, можем выбрать ссылку, можем выбрать изображение, то есть картинку, вот такую вот картинку я выберу. Далее, внизу выбираем аккаунт, который мы хотим запланировать наш пост, и здесь выбираем дату и время нашего постинга. Все это выбрали и нажимаем ОК. И вот э, наш пост становится в очередь на публикацию. То есть э, здесь, в этом разделе, можно посмотреть все наши посты, которые у нас запланированы или опубликованы. И таким вот образом можно здесь работать. Так что сервис. Достаточно простой, очень удобный. И э, цены здесь, даже если мы будем покупать посты, достаточно такие приемлемые. То есть, 50, э, 49 рублей за 50 постов. Вот, так что, если это видео вам было полезно, ставьте лайк под видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео уроки по работе и по заработку в интернете. Благодарю. Yeah.